Две фигуры F и F1 называются подобными, если между их точками можно установить взаимно однозначное соответствие, то есть каждой точке одной фигуры соответствует одна точка другой фигуры и наоборот, сохраняющая отношение расстояний. Это значит, что если точкам M и K фигуры F соответствуют точке M1 и K1 фигуры F1, то отношение M1 K1 к MK равно K где k ⁇ постоянная величина, называемая коэффициентом подобия фигуры f1 по отношению к фигуре f. Понятие подобия распространяется и на пространственные объекты ⁇ тела. Точки подобных фигур, соответствующие друг другу, называются соответственными. Отрезки, концами которых являются соответственные точки, мы также будем называть соответственными. При решении некоторых задач на подобие очень часто полезным может оказаться следующий простой факт. Отношение отрезков в одной фигуре равно отношению соответствующих отрезков в подобной фигуре. Это значит, что если отрезку А одной фигуры соответствует отрезок А1 другой, а отрезку Б соответствует отрезок Б1, то А деленное на Б равно А1 деленному на Б1. В самом деле, по определению подобных фигур А1, деленное на А, равно B1, деленному на B. Значит, А, деленное на B, равно А1, деленному на B1.